Сегодня активно ведутся разговоры о замене английских слов, которые прижились в русском языке. Но так ли легко это? Сегодня узнаем у жителей Казани, насколько просто заменить английские слова синонимами из русского языка. Первое слово «стартап». «Бизнес»? Я не знаю. «Начало», «зачало», «старт». «Стартап», «начало». «Начинание», «начинание». Второе слово «бэкстейдж». Это невозможно Типа, я не знаю, реально Чего? Бэкстейдж Я не знаю, что это За навеса Я не знаю, что это такое За кадр Хорошо, третье слово, кейс Источники, хорошо спасибо, источники, ага. Я вообще не шарю в этих молодежных словах. А вы на каком раз говорите? На прям настоящем русском. Я не да? люблю сокращения, не люблю заимствования. Вот. Угу. А, проект, идея, мысль. Кейсы, сундучки. Сундук. Сундук. А следующее слово коворкинг. А, не, не знаю. Совместно, ну, локация, коворкинг, не знаю, незнакомым понятием, работа грязная, э, это не знаю уже. И последнее слово сэмплы. Не не знаю. Сэмпл? Нет, только сингл. Звуки, музыка. какие это простые вещи, наверное. Оказалось, что многие жители Казани даже не знают этих иностранных слов. Они пользуются русскими. А это был соц.вопрос с Алией Гизатова, Алия Кульбарисова. Всем пока!